Пора рассказать правду. Все самые интересные новости и обзоры на мобильные игры у нас на Зона Гейм. Зачетная идея видео. Женетельный обзор новостей. Спасибо за интересные новости. Стримы и знакомства с новыми развлекательными проектами для iOS и Android. Было интересно посмотреть. Ставлю лайк. Узнай первым о последних обновлениях Call of Duty Mobile. И что нового появится в PUBG. По а что поиграть на геймпаде и в какие игры играют наши зрители. Все это и многое другое ищи на гейм. Как всегда круто. А по-другому мы и не умеем. Ой. Этот ролик для геймеров однозначно. Да. И не забудь подписаться.